Можно достаточно много говорить о преимуществах лепнины из полиуретана перед другими подобными материалами, такими как лепнина из пенопласта полистирола, фибробетона и гипса. Но главный вопрос – в пользу какого материала сделать выбор? Этим вопросом задаются как архитекторы и дизайнеры, так и сами покупатели. Явные отличия вы можете увидеть сами на примере гипса и фибробетона. Все эти различия говорят о том, что достаточно новый и экологически чистый материал полиуретан все больше вытесняет традиционный гипс, фибробетон и подобные материалы.